и всем привет Дани32. сейчас я первое видео через два месяца сейчас буду открывать кейс вот у меня мой инвентарь так у меня так, мой ранг вот этот вот с, звё... с одной звездочкой так 4 ножа недавно не было больше попробуем дойти один нож вот этот вот и так. Во, вот этот. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. 67% это мой пик. Всё. Я выйду. Давайте откроем кейс. М -м -м. Вот этот. М -м -м. Да, вот этот. В нём его по бум. И вот байкики. Вот эти мне немножко не нравятся. Так. Надо звук убавить. И очень дешево так. Я обычно ст... открываю вот этот кейс. Этот кейс бесплатный и в нем вот все очень прикольно. Ну везде я окупаюсь прикольно. Так, давайте откроем самый дорогой кейс. Этот кейс за 70 Вот он, вот он, вот тут, тут, тут, АВП драгон Лор. Вот оно, а вот драгон лорд. Сейчас я его выбью. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Нет. Сейчас я буду его выбивать, пока мне не выпадет. Ну или деньги пока не закончатся. Так, давай. Опять какашка, Нужен нужен, Опять не Драгон Лоу. там та тан та тан тан та тан та та та та та та та та индиго индиго Индиго та та та индиго Индиго та та та та та та ну хотя бы какая-то за 27 долларов. Это прикольно. 27 долларов, оно тут такое другое. Хотя сам кейс то Дешевле стоит. Ой, дороже. Стежка на еще полетел. давай -ка. Счастливое нажатие. Реклама. Нажатие рекламное. Вот мое счастливое нажатие. И с этим счастливым нажатием я выбил за 75. За 239 уже. Да. Даже не старт-траковская. Но почему-то подороже. Так, что там за будет? Два албереты. Так, Battle Scared. Значит, это Battle Scarred, значит, очень-очень Так, погодите. О, инвентарь, дейдер, казино, шоп. Блин, насчет 92 надо? Я просто на них уже покупал, так что я покупал. А тут этого уже нету. Я это все убегил. Давайте открывать кейс. Вдруг оно выпадет. не надо будет ничего делать. Юспс Роял Блю за 10 долларов. 10 долларов. Что 10 долларов, я даже не знаю. Вот, ну-ка, сколько? 33 нормально. Только не для этого кейса. Так. сорок 45 за 12 рублей. Я просто называю, если доллар, ну, если 100, тут этих, 1,00, то это доллар. А это понимаете, то рубль за 8 долларов. Так, а вот Челси, Кэзи, 75. Так, Юмп, 45. Давайте, давайте, мы хотим выбить оружие. Ну-ка, проверим. Еще 56 нам надо опыта добыть. И, мы, и сможем мы выбить нормальную. Ну, купить, может быть. Ну, купить, может быть. А оружие быть. И это быть, быть, быть, быть, быть. 8 рублей. 0, 0, 8, 0, 0, 0 8, 0, 0. Nova. Так, нова за 62 рубля. Так, шоп. Чё так Ну-ка, надо... Нет, я не буду выходить. В Кабулстоун. Теперь вы знаете, в каком кейсе АВП Драгонлоу. В... В Кабулстоун. Короче, в булыжнике. В Майнкрафте же тоже есть Каблстоун. Переводится как булыжник. В булыжнике АВП. Самое дорогое. За 10 рублей реклама. Сейчас я сделаю счастливое нажатие. Из этого нажатия мне чуть не выпала хорошая пушка. И выпал за 81 рубль. Так. Опять же, за... уже тоже за 81. Филл тестит. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Нет. Сейчас я сделаю счастливое нажатие. Так вот делаю. Давай, давай, давай, давай, давай. Нет. Почти драгонлор. Драгонлор. Так. Опенкей. Давай, давай, давай, давай, давай. Опять драгонлор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 дроп эксклюзив а, видите эксклюзив так ну давайте хотя бы эту дроп а тут тоже тут только за 2000 так ну давайте дигл не дигл 500 так что тут аук за 805 все теперь нет. Ноу-ю, Нигабой. Ой-ой. Никиболи Нет, даже Дигл не выпал. Так, это последний, предпоследний кейс, который я открываю. Так, и следующий кейс будет этот.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 так, давайте посмотрим, где... Он. Я не буду на этом заканчивать. Фейт за 201 доллар. Могу продать за тысячи. Ну-ка, давайте попробуем в казино. Увдейлер. Это за 201. Селект. Я могу обменять на байонет. На стартраковский фейт. Ой. Флипкнайф. Фейт. Давайте попробуем выбить что-нибудь. Так. Мне сейчас будет когда 67. Вот 68. Давай. И, -и, -и я думаю... Да. Да, мне выпало. Все, на этом я буду заканчивать. И всем -э пока. С вами был Дэнни, 39